У нас не планируется расширение штаба, то есть я и главный тренер, и сам себе помощник в плане видео и скаутинга, то есть все равно всю работу по подготовке к играм, по, по, по подготовке к тренировкам я веду сам. Кирилл Борисович мне помогает, я с ним бывает советуюсь, и по плану к игре он дает свои советы, но по, именно по подготовке... Всей. То есть, приходится, конечно, все делать самому. Я стараюсь э, строить э, подготовку в тех условиях, которые у нас есть. Поэтому я стараюсь э, в одно упражнение внести как можно больше разных черт. То есть, мы одновременно работаем и над тактикой, и над личными качествами ребят, над их индивидуальным мастерством. То есть, в каждое упражнение я стараюсь внести какие-то элементы, где нужно проявить себя индивидуально. В первую очередь я хочу, чтобы мы играли в защите. То, есть то, что мы показываем в защите на данный момент, это, конечно, сложно назвать удовлетворительной игрой. То есть на перво мы ставим защиту, но защита опять же -таки, упирается в физические кондиции игроков, потому что для того, чтобы играть в защите, нужно иметь и выносливость, и скорость, и силу. Без этого крайне сложно показывать ровную игру в защите на протяжении 40 минут. И мы играли с тем же химиком полторы четверти абсолютно на равных и даже имели небольшое преимущество. Но после этого химик добавил еще, а нам уже, к сожалению, добавить было нечего. видео.